Итак, хочу добавить несколько слов про материнский капитал. Одного опекаемого ребенка я решила отправить в школу искусств, и чтобы оплата происходила за счет средств материнского капитала, которые у него есть. Для того, чтобы воспользоваться этими средствами, необходимо сдать кучу документов в пенсионный фонд. Пенсионный фонд меня отправляет в отдел опеки для того, чтобы отдел опеки написал разрешение, для того, чтобы я смогла воспользоваться средствами материнского капитала, для того, чтобы оплатить его учебу. Отдел опеки взял у меня заявление, и вот уже 15 день не дает ответа. Я сегодня прихожу и говорю, где мой приказ. Они говорят, мы еще в сроках, мы 15 дней и так далее, и вообще вам пенсионный фонд откажет. Я говорю, а почему вы отвечаете за Пенсионный фонд? Вы должны отвечать только за свой приказ. Они говорят, потому что мы им сделали запрос, и они мне нам написали, что они вам все равно откажут. Я говорю, ну очень хорошо, пусть они отказывают, и я с этим отказом пойду в суд. Они уже на отказывали на компенсацию морального вреда, я ж прямо хочу его получить. Рядом сидящая женщина, молодая девушка, женщина, чиновница, говорит. «А что ж вы отдаете своего ребенка в школу искусств? Вы отдаваете его туда, где вы можете заплатить». Я говорю, почему я должна за него платить? Вообще-то он находится на попечении государства, и я его отдаю туда, куда сочту нужным в среде нашего государства. А вас, молодая дама, попросила бы я попридержать язычок, с вами я вообще не разговариваю. Она мне говорит, вы сами свой язык придержите. Ой, ну наши чиновники. Ну, короче, они меня пинают, пинают, но допинаются, наверное. Очень хочу, э, очень хочу получить результат. Меня это уже, как говорится, закусило в дела. И буду идти. Фу, фиг они меня остановят.